Вот недавно, ну, где-то месяц назад, э, мой друг попросил у меня 5000 долларов в долг. А у меня есть принцип. Многие мои старые подписчики знают этот принцип. Я о нем заявил еще в самом начале пути. Я никогда никому не даю деньги в долг. Все, это мой жизненный принцип. И вот когда э, мне друг вот написал... Ну, я ему сразу же говорю, ну, чувак, ты же знаешь мой принцип. Ты же прекрасно знаешь мой принцип. Зачем ты мне пишешь? Он говорит, да, знаю, но я думал, мало ли что, да. Вдруг ситуация изменилась. Вот ты сейчас там активно занимаешься благотворительностью. Тратишь большие суммы, да, на благотворительность. И я ему говорю, как это связано? Как это связано? Вот у меня есть принцип. Я его не нарушаю. Причем здесь благотворительность. Потом мы созвонились, начали общаться. И вот в разговоре он мне сказал, да ладно, чувак, сорян, извини, что обратился к тебе с таким вопросом. Он извинился. Не я, а он. Это не мне неудобно, что вот я ему отказал, отказал другу. А ему неудобно, потому что он, зная, мой принцип написал мне вот с таким запросом вот насколько ребята важны ваши принципы они поднимут вашу жизнь на новый уровень я вам скажу больше когда у вас будут свои принципы люди вас будут уважать не будет мол так что ах, все ты мне больше не друг не хочу с тобой общаться нет наоборот он вас зауважает, потому что он понимает, что вот у чувака есть принципы. Поэтому он миллионер, поэтому он успешен. К нему просто так не подкатишь. Эй, дай мне денег в долг, принеси это, подай это, на нем не поездишь. Я четко обозначил свои границы. Я об этом заявил всем. Очень важно об этом всем заявить. Не нужно, внимание, портиться всеми отношениями. Нужно просто заявить. Я об этом на ютубе заявил, я всем своим друзьям сказал, когда вот только начинал свой путь к успеху, когда начинали появляться уже большие деньги, и все, соответственно, начали у меня просить деньги, да. Я сразу же об этом заявил. А нормальные чуваки, нормальные чуваки, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, наоборот, зауважали меня еще больше. Вот как принципы могут изменить вашу жизнь. И вы знаете, да, что у меня везде эти принципы. У меня вот есть инвестиционная декларация, у меня есть жизненные декларации. Везде, везде у меня эти декларации и в отношениях, да. У меня есть принципы, которые я никогда не нарушаю. Я вам уже объяснял, принципы вы никогда не должны нарушать. Правила можете менять. Например, у вас есть принцип постоянно откладывать деньги. Приходят деньги и вы часть откладываете. Постоянно вы должны это делать, это ваш принцип. А сколько? 5%, 3% это уже ваши правила. Эти правила вы можете корректировать, их вы можете менять. Но принцип вы не должны нарушать. Вот я постоянно откладываю деньги с зарплаты. Постоянно, с любого притока я часть откладываю. Постоянно. Все. Жизненный принцип, который поможет вам стать богатым. Простейший принцип. Простейший принцип. Главное жить так. Главное никогда его не нарушать. И вот у меня таких принципов очень много, вы это знаете. И они просто вашу жизнь ну, изменят кардинально, вот эти вот принципы. В отношениях вот у меня есть один железный принцип. Кто не знает, напомню. Хочешь быть счастливым, перестань шляться. Так же, как и с деньгами. Хочешь быть богатым, перестань метаться. Перестань туда, туда, туда ходить. Сконцентрируйся на своем этапе. Усиляй сильное. Вот и все. И будешь богатым. Ребята, я вам скажу так. Без этих принципов ваша жизнь будет хаосом. Вы будете на все отвлекаться. На все. У вас нет своих границ. У вас нет своих принципов. Вот вы идете да, по своему пути. Вот у вас есть свой путь. И на этом пути будет очень много всяких непонятных движений. Которые будут у вас забирать энергию. Вот, например, идете по пути тут соцсети говорят вам эй остановись отдай нам свою энергию смотри вот интересный контент вот приколы постой куда ты спешишь они хотят заполучить ваше внимание и вы там залипли на три часа непонятно куда потратили время отдали энергию приходит вам кто-то говорит эй дай в долг ты зарабатывал а он хочет просто взять у тебя деньги, отдай мне свою энергию. И вот когда у тебя этих принципов нет, тебе неудобно, и ты такой, ну ладно, вот отдали энергию. Или вот мой принцип, да, я не общаюсь с негативными людьми. Идешь ты по своему пути, и тут негативные люди, и их очень много. Давайте возьмем, как пример, вот хейтеры, да. Хейтеры мне говорят, эй, чувак, остановись, поговори с нами, отдай нам свою энергию, у нас полно времени, мы можем вот такие вот комментарии тебе писать. Поясни за это, поясни за это, остановись. Они хотят заполучить твое внимание. Если я остановлюсь, отдам им свое внимание, да, у меня не будет энергии, да, на мой путь. Я с ними буду... Резаться, буду с ними вступать в какую-то там перепалку. Они от этого кайфуют. А я буду на них тратить свою энергию. Поэтому я с негативными людьми не общаюсь. Вот у них своя тусовочка, ребята, удачи. Общайте себе в своем кругу иду дальше. Они такие смотрят на меня и думают, какого хрена? Мы здесь общаемся об этом чуваке, льем на него грязь, а ему вообще пофиг, а он на нас не реагирует. Он не дает нам свою энергию. И они перестают это делать, потому что, ну, они не получают от вас энергию. Покричали, покричали там, э, не знаю, оскорбили вас. Ну и все, это, это их дело. Это их тусовка, все. Тусовка рассыпалась, вы себе пошли дальше. А если вы будете останавливаться, да, как, кто сказал, по-моему, Черчилль, да, если вы будете останавливаться и бросать камни в каждую лающую собаку, далеко вы не дойдете. Далеко вы не дойдете. Вот так все просто, ребята. Если вы не пропишите вот свои принципы в своей жизненной декларации, у вас будут все забирать энергию. Все забирать энергию. И вы будете непонятно, где бродить туда-сюда, а к цели вы не дойдете. В общем, друзья, я так живу. Я вам все рассказываю со своего опыта. И, блин, я хозяин своей жизни. Я хозяин своей жизни. Хотите стать хозяином своей жизни, создайте себе свои принципы и заявите об этих принципах. И ваша жизнь кардинально изменится, я вам даю гарантию, миллиард процентов. Я свою жизнь изменил. Всем удачи, пока.